Всем привет! Вы на канале Белая Рысь. Сегодня Путин выступил с обращением к россиянам. Нужно дать должное нашим пропагандистам. Они учли два важных момента, как я считаю. Первый момент это то, что ролик маленький, коротенький у них получился, там 2-3 минуты. То есть обычно длинные ролики до конца люди не досматривают, это... Напрягает, и а так далее, коротенький ролик досмотрят практически все, даже противники там злейшие. И э, второй момент, который они сделали, как бы даже не учли, а э, прием применили. Они сделали анонс выступления Путина сегодня утром э, в, на некоторых сайтах, ну, в частности, по-моему, на РБК сайте, что он выступит приблизительно к двум часам, зная непунктуальность Путина это уже было несколько раз, что он обычно опаздывает со своими всеми этими выступлениями там и так далее, все люди как бы ждали это все после двух часов. Кто, кто, кто ждал? Ну, я, допустим, так как занимаюсь каналом, да, это профессионально, скажем, ждал его после двух часов. И э, так получилось, мне нужно было сегодня уехать, и я приехал, вот прям ровно два старался успеть приехать. Включаю, там идет такая передача, время покажет. пропагандистская на Первом канале идет. Там рассказывают, какие у нас классные поправки, какой молодец Путин, все хвалят там, все прям э, кипятком писают от счастья от того, что у нас такие поправки в Конституции будут. Ну, я ж смотрю, думаю, ну, жду же, когда будет-то. Выступление Путина. А в итоге, слышу, кто-то из них говорит, ну вот Путин в своем выступлении сказал. То есть, я думаю, уже сказал, уже было выступление. Начинаю рыться в интернете, нахожу, да, действительно, оказывается, он выступил не в, 13, не в 14 часов, а в 13.30, за полчаса до того, как было анонсировано это все. И, естественно, большинство просто пропустили. Теперь смотрите, в чем прием-то пропагандистский. Делается анонс, что в 2 часа будет выступление Путина. Все люди, типа меня, да, такие, кто, кто им, кому будто это интересно, включают телевизор в 2 часа и начинают смотреть программу «Время покажет» этих пропагандистов, которые рассказывают, какое офигительно э, вот это действие, голосование, за поправки, какой молодец Путин, что дал народу высказаться. То есть все ждут, но слушают. Это реклама идет, реклама поправок, реклама голосования, реклама Путина. Это э, время эфирное, которое потрачено не зря по пропагандонами. В итоге я нашел вот, э, э, речи Путина, которая в 13.30... Э, была как бы уже воспроизведена, я ее послушал, ничего нового, я вот перед этим ролик делал, говорил, что не перед этим, может чуть раньше, говорил, что вот Путин, когда будет обращаться, скорее всего, он расскажет, что какие классные поправки, и в принципе, это будет смысл весь. Я угадал на 100%, вот Путин рассказывал как раз, какие хорошие поправки. Вот это в три минуты, вот только про это я рассказывал, больше там ничего. Еще он сказал такую фразу, циничную, на мой взгляд, что без нас с вами, без людей, которые будут принимать голосование, естественно, никакого решения не будет, что поправки не будут приняты, если вдруг народ будет против этих поправок. Хотя перед этим уже... В ЦИОМ опубликовал результаты, что 78% оказывается она за поправки из тех, кто проголосовал. Уже все, уже результат есть. А Элочка Апамфилова еще в марте месяце сказала, что поправки уже приняты, ребята. Вас могли никто и не спрашивать. То есть вот такой вот цинизм. То есть людям нужно перед мировой общественностью Просто показать, что народ участвует в чем-то вообще, в какой-то политической жизни и так далее. Что он придет, будет голосовать. А результаты, это уже дело второе. Вот. То есть, ну, спалились по полной программе. Вот эта вот нестыковочка с результатами, с тем, что сказала Памфилова, и с тем, что сказал Путин, ну, настолько в глаза бросается, что, ну, ребята, ну что, непонятно, что вам нужна явка. Вы же нарисуете любые результаты. Тем более сейчас электронное голосование сделали. Но любые результаты будут нарисованы, Какие хотите. Вот. Так что все предсказуемо. Как и предполагалось. И еще. А, почему 5 дней там мы. Или сколько там у нас? 25 числа, да? С 25 по 1 это. 25, это 6, -е, 27, -е, 27, -е, 29, -е, 30, -е, 1. -е, неделю. Почему неделю мы голосуем? А проконтролировать количество пришедших проголосовать практически невозможно. Нельзя проконтролировать. Это неделю кто-то один должен сидеть там чуть ли не на камеру и всю неделю снимать. Поэтому сейчас можно сказать, что пришло чуть ли не 100%. Как вы проверите? Никак. Это и раньше -то было сложно проверить. И раньше невозможно было добиться результатов, чтобы журналы показали или еще какие-то избирательные комиссии. Там вплоть до драк доходило на избирательных комиссиях. У меня реально есть э, знакомые, которые участвовали в, как наблюдатели, даже как члены избирательной комиссии сидели. Они рассказывали такие ужасы, такой беспредел, что там творится. Поэтому тогда было нельзя проконтролировать. А здесь 100% не проконтролируешь. Как это за 5 дней, ну, за 7 дней огромное количество людей появилось, пришло там. Ушло. В общем, подписывайтесь на канал Белая Рысь, поставьте лайк ролику, если вам понравился ролик, информация понравилась. Ну и э, если вы напишите комментарии, свое мнение под роликом, что вы думаете по поводу вот всех этих голосований, э, поправок, э, того, что сказал Путин, если вы, конечно, слушали то эти комментарии помогут ролику продвинуться вверх а, и помочь каналу. Еще раз спасибо за то, что сейчас меня послушали. До свидания. Следующий ролик будет буквально там через день-два. Пока.